Представляем вашему вниманию рукав пожарный напорный D51 полотно кранового типа. Материал изготовления полотна латекс. Внутри рукав имеет резиновое покрытие. Стандартная длина для пожарных рукавов 20 метров. Сберегать рукав следует смотанным в бухту. Рабочее давление рукавов кранового типа 10 атмосфер. Максимальное давление 16 атмосфер. Тип и диаметр рукава маркируются на полотне при изготовлении. К-51, что означает, что тип рукава крановый, а диаметр 51. Полотно идет без намотанных пожарных гаек в комплекте. Для соединения рукава с водопроводной системой вам понадобится головка рукавная gr 50 и металлический хомут для фиксации полотна на гайке. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения вы можете найти на нашем сайте euroservice.com.ua или сразавшись с нашими специалистами по любому из указанных телефонных номеров или в социальных сетях. Обращайтесь, рады будем вам помочь.